Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания «Рустехпром». Мы 15 лет на рынке. Очень развитая инфраструктурная сеть, филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовые аппараты «Ватор-10» и чек возврата. Для пробития чека возврата на кассовом аппарате «Ватор-10» необходимо войти в пункт меню «Возврат», выбрать «Возврат чека», который нам необходим, выбрать товар, который будет возвращен, нажать «К возврату», нажать «Наличные без сдачи»,